Привет, посетители психушки канала Немиркин, добро пожаловать! Вы когда-нибудь чувствовали, что нравитесь кому-то? Но потом обнаруживали, что он отстраняется именно тогда, когда вы были эмоционально связаны? Может быть, они подавали вам смешанные сигналы или вы догадываетесь, что они боятся отказа? Для многих страх отказа мешает им эмоционально продвинуться в отношениях. Многие психологи считают, что когда человек проходит через негативный опыт, их чувство любви и страха могут соединиться. Учитывая, что существуют исследования, подтверждающие эту теорию, возможно, вы не ошибаетесь, думая, что ваш спутник может быть нерешительным вступать в новые отношения из-за прошлого сердечного потрясения. Как же это определить? Вот шесть признаков того, что вы кому-то нравитесь, но боится отказа. Первый – они нервничают рядом с вами. Когда большинству людей кто-то нравится, они могут немного нервничать, заикание, выделение пота и дрожащие руки. Все это может быть признаками того, что вы им нравитесь. Могут быть признаками того, что вы нравитесь им настолько сильно, что вы заставляете их нервничать. Влечение даже иногда делает нас немного глупыми. Исследования показали, что сексуальное возбуждение отключает часть префронтальной коры головного мозга. Эта область мозга отвечает за критическое мышление, рациональное поведение и самосознание. Так что если у вас есть подозрения, что они боятся отказа и не могут понять, нравитесь ли вы им, в следующий раз, когда вы возьмете их за руку, спросите себя, она не липнет к телу? Хм, похоже, это любовь. Во-вторых, они совершают дурацкие поступки, пытаясь произвести на вас впечатление. Так вы все еще не можете понять, нравитесь ли вы им, да? А вы не находите, что они делают случайные попытки произвести на вас впечатление, при каждом удобном случае? Если ты кому-то нравишься, есть шанс, что они попытаются сделать это. Показать, что делает их подходящим партнером, или они просто хотят произвести на вас впечатление, потому что это означает, что вы обратите на них внимание. Если их попытки больше похожи на дурацкие, чем на впечатляющие, они действительно пытаются заставить вас обратить на них внимание. Возможно, они просто боятся прямо сказать вам, что вы им нравитесь. Номер три. Они хотят проводить с вами время, но потом внезапно исчезают. Это верный признак того, что они боятся отказа. Как только они начинают эмоционально сближаться с вами, они внезапно отстраняются. Ваши разговоры практически ежедневны. Вы пишете друг другу СМС с добрым утром и спокойной ночи. Но потом они вдруг начинают быть занятыми и, как будто исчезают. Возможно, они пытаются проверить, заинтересованы ли вы так же, как и они. Но если вы тоже начинаете уходить в себя в ответ, они часто возвращаются, чтобы проверить вас. Почему? Потому что, как бы они ни боялись отказа, они все равно не могут не заботиться о вас. Номер четыре. Они говорили о вас с важными людьми в их жизни. Если вы слышали от важных людей в их жизни что они не могут перестать говорить о вас. Скорее всего, вы им нравитесь. Если они упомянули или даже представили вас своей семье, возможно, они даже хотят, чтобы у них все было серьезно, но немного колеблются из-за страха получить отказ в будущем. Номер пять. Они из кожи вон лезут, чтобы сделать что-то для вас, но не любят говорить о своих чувствах. Некоторым людям трудно выразить свои чувства и страхи. Некоторые могут считать, что выражение своих чувств или страхов только оттолкнет их супруга. Но один из самых важных аспектов отношений – общение. Если ваш партнер избегает от разговора о своих чувствах, но вы замечаете, что они делают все возможное, чтобы сделать что-то для вас, скорее всего, вы им нравитесь. Скорее всего, вы им нравитесь. Повторите это три раза быстро. Но, проще говоря, те, кто не часто выражает свои чувства, показывают их своими действиями, поэтому обращайте внимание на то, что они делают. Если они показывают, что заботятся о вас, то, скорее всего, вы им нравитесь. И номер шесть. Они слушают и запоминают то, что вы говорите. Можете ли вы определить, действительно ли ваш партнер слушает вас? Если вы заметили, что он активно слушает то, что вы говорите, и запоминает детали вашего разговора, скорее всего, вы им интересны. Когда мы заботимся о ком-то, мы хотим узнать, как прошел день. Или узнать о его интересах. И если ваш супруг вспоминает предыдущие разговоры или детали того, что вы сказали, скорее всего, вы у них на уме. Если вы им нравитесь, что их сдерживает? Если это отказ, будем надеяться, что их страхи рассеются. Когда вы скажете им, что они вам нравятся, очень нравятся, то есть если они послушают? Узнаете ли вы какие-нибудь из этих признаков в своем партнере или возлюбленном? Как вы дадите им понять, что они вам нравятся? Расскажите нам об этом в разделе комментариев ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать на кнопку ⁇ Мне нравится ⁇ и поделитесь этим с вашим любимым человеком. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, для получения новых материалов, подобных этому. И как всегда, супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.